Друзья, всем привет! С вами снова Дмитрий Каштанов, добро пожаловать на мой YouTube-канал. А в этом ролике хочу немножко поотвечать на ваши вопросы, которые вы задаете в комментариях под видео. И у меня к вам огромная просьба, 90% смотрят мой канал без подписки, а это очень плохо. А чем больше у меня аудитория, тем чаще он выходит в видео, тем сильнее я начинаю вкладываться в это видео. Поэтому, друзья, всех неравнодушных, чисто по-человечески очень прошу, подпишитесь на мой каналчик, так вы нереально поддержите мой канал. Нереально порадуйте меня, ну и сделайте доброе дело. Заработайте себе очки в карму, и добро к вам обязательно вернется. Вопрос задает Тимур. Добрый человек, расскажи, пожалуйста, как отправлять товар через транспортные компании, если склад ближайший находится 500 километров от тебя. Я сам из Саратова, и поэтому все свои поставки на склад в Альберес отправляю с помощью транспортной компании. Для себя я выбрал деловые линии. Меня пока в них все устраивает, само само оформление поставки отличается лишь тем что мы данные вводим не сразу а как только нам пришлют данные от деловых линий ну все все видео как оформлять я уже записывал ролик прикреплю самое главное что у нас нет права на ошибку то есть в последний момент мы в принципе ничего уже изменить не можем как вот мы здесь упаковали как мы здесь штрих-код коробов приклеили так мы отдали, все, она у нас уехала, наша поставочка. Вот, ну, процесс такой, что вы подготавливаете все на заказ свой с привязкой, приклеите штрих-код коробы штрих-код поставки. В своем городе, Саратове, например, действует скидка 100% от деловых линий на забор груза. Я активно этой услугой пользуюсь, вот, я вызываю, ну, точнее, оформляю заказ на забор груза, за день машина приезжает, мы коробочки грузим, нам не выдают накладную. Через сутки, примерно через двое, приходит счет на оплату в личном кабинете. Я его оплачиваю и все, жду, когда груз придет на склад в Москве, например, если я отправляю в Калетино. вот Груз приходит, со мной связывается менеджер для согласования. Дата поставки. Вот, дату согласовываем. Ждем поставку. Ну, точнее дату согласовываем приходит мне данные на авто и водителя который повезет в мои коробочки я у себя вбиваю заказываю пропуск и все груз приходит э, на склад волдырь сдается его они его принимают ваш товар появляется в продаже, все идут продажи все довольны э, если кто-то хочет получить подробную инструкцию как как сделать первую поставку пошагово со всеми наглядными примерами, возможными ошибками, лайфхаками, наработками моими. вот Я подготовил чек-лист. Чек-лист будет в описании под этим видео. Вопрос задает Галина. Здравствуйте, Дмитрий. Очень полезное видео. Благодарю. Мне очень интересно узнать о банке «Точка». Хочу перейти туда. Я сейчас в банке Ролс-Сип, и там мне не предоставляется бухгалтерский учет, а в «Точке» есть. Недавно об этом узнала. Хотела бы узнать все об бухгалтерии, как с этим работать и о том, как составляется декларация о доходах. Надеюсь, вы расскажете об этом понятно и подробно. Я в этом деле полный ноль. Думала, что мне нужно оплачивать только то, что выдали в налоговый. Это чуть больше 10 тысяч рублей в квартал, плюс пенсионный. Спасибо. По поводу того, что полный ноль, как говорится, мы все с этого начинаем. То есть я тоже, когда оформлялся, я во всем этом деле был полный ноль. Да, по поводу точки. А, я... Вообще об этом банке узнал в одном из телеграм-чатов, но не в том, где обсуждается маркетплейс, а вообще в другом, там в своей лазарной теме. Так вот, там люди советовали несколько банков, и там были вот Тиньков, ну и какие-то там не очень не очень советовали Сбербанк, ВТБ такие. Мы в этих банках очень сложно будет выводить свои деньги, они постоянно придираются на что куда потратили. То есть ладно там был какой-то ООН, например, на вас и вы должны за свои деньги там постоянно отчитываться. То есть, там могут быть блокировки э, счета, поэтому ну я вот рассказываю о том, что люди советуют. Вот, а в банке Платинников ничего сказать не могу, я выбрал для себя точку. В банке точка чем меня привлекло вообще внимание. Вот там у них есть бесплатное обслуживание, как раз таки для начинающих предпринимателей, которые еще не знают, какой у них будет доход, чтобы лишний раз не переплачивать за обслуживание счета каждый месяц. Вот, по-моему, у них при обороте до 200 тысяч рублей в месяц обслуживание счета бесплатное. Тариф, по-моему, называется ноль. Вот И плюсом ко всему, я когда регистрировал ВВП, я подавал заявление через этот банк Очень удобно, они все предоставляют, приехал менеджер, все оформили на месте, но это ладно. Так, по поводу бухгалтерского учета. Мне тоже ставил вопрос, как вести бухгалтерию. Было вот как раз три варианта. Первый вариант – это подключить мое дело сервис, там бухгалтерские отчетности всякие, там это учет, отчетности сдавать. Вот, но там что-то какой -то ценник был не слишком дешевый и не очень хороший отзыва. Потом э, заплатить специалисту, вот там найти какого-то человека, там не знаю, за где-то бухгалтер, который все подскажет, расскажет и все может сделать. Там тоже они некоторые там берут по 7-10 по тысяч в конце года. Вот. Э, и.. Следующий вариант, вот третий, как раз таки выбрать точку банка, которым, ну, я уже подключил счет, так сказать, вот, и было бесплатное обслуживание, именно вот в плане ведения бухгалтерии, но введение бухгалтерии а, там не в автоматическом режиме, а просто вас уведомляют, то есть, например, а, вам нужно в конце какого-то квартала оплатить, внести взносы, чтобы вам а, в течение года списать, на эту сумму налоги, я как раз таки рассказывал в одном из видео про это, как это делается, и вы должны ежеквартально оплачивать взносы, так вот, если у вас подключено, точнее не подключено, а вот стоит бесплатное обслуживание, то вам просто будет приходить уведомление, вот, по поводу отчетности, как создает декларация, все очень просто, в конце года, где-то в конце, ну декабря, Допустим, в 2020 году у меня появилась кнопочка «Сдать отчетность». Вот, там, по-моему, даже можно перейти типа, посмотреть подробно, что к чему, какая отчетность, какая декларация. То есть там все создалось автоматически. Я просто нажимаю «Отправить». Но э, на тот момент, когда я отправил, э, я так подумал, что э, вдруг какие-нибудь возникнут вопросы со стороны налоговой. И я там нажал то, что я сам не формировал, получается. Вот, а они спросят с меня, как с предпринимателя. И там есть у них дополнительно э, подключить полный, полную бухгалтерию. То есть это опла дополнительно оплачивать нужно, по-моему, тысячи в год. Сейчас, не знаю, дешевле или дороже. Вот, я платил. И дополнительно у меня появилась возможность, э, короче, персональный бухгалтер, который все расскажет, пока же думаю, мало ли что какие-то вопросы могут возникнуть, рано или поздно мне придется с этим разбираться, а тут получается человек, который, ну, конечно, все онлайн, который все может разжевать, показать и объяснить и так далее. Вот, потом э сверка с налоговые там, о переплатах и долгах, но это, это уже просто как пакет им идет, вот, и третье у нас, какое-то дополнение там было, Это, а, это писем, принимать письма и отправлять в госорганы, то есть вот, как раз таки в налоговые, вот, и... Копилка на налоги. Ну, так как у меня прощена система 6% доходы, вот в этом случае копилка работает. То есть она с каждого отчисления 6% отчисляет в отдельный счет копилки и потом уже с этого счета списывается, оплачиваются там либо взносы, либо налоги. По поводу приема и отправления писем. Как мне вообще в будущем, в дальнейшем это все помогло. короче. Был случай в 2020 году, в конце года. Я отправил, нажал кнопку «Сдать отчетность», вот, отправил декларацию, и все данные ушли. И где-то примерно в конце апреля, в мае, вот, мне приходит письмо как раз-таки в личный кабинет, вот, в этого, где я принимаю письма от госорганов. Письмо с налоговые в моем городе Саратове о том, что нужно явиться по такому-то адресу и там, объяснить какие-то там ошибки в декларации. Думаю, ну вот, подключил, подключил на свою голову это дополнительные бухгалтеры, дополнительные это, это, как она, письма, думаю, а что толку-то? Ну ладно, думаю, будем разбираться. А в итоге, как оказалось, что я просто взял э, скриншот этого письма, отправил в поддержку, вот, написал, э, что к чему, что -то. Не требует что это такое вот они написали что сейчас ознакомиться в течение некоторого времени и буквально минут через пять через десять мне пишет ответ что вот этот пакет документов отправьте и внизу прикреплено мое заявление от моего имени заявление с пояснением я все прикреплю покажу вам я конечно очень сильно удивился я специально вам прикрепляю показываю все эти документы чтобы вы не подумали то я а, делаю какую-то рекламу для точки поэтому а, в точке банки все а, выходит автоматически в разделе налоги и отчетность показывается за какой период за что нужно заплатить вот. это делаются ну там взносы а, оплачиваются ежеквартально чтобы списать на налоги вот вы оплачиваете и если у вас а, сумма ваших например а, общих а, налогов превышает взнос тогда приходится еще отдельно доплачивать налоги. Но это вам все будет показано в течение всего года, поквартально. Вот. Какие-то вопросы обязательно пишите в поддержку. Если, допустим, удобнее по телефону позвонить, у них есть телефон горячей линии, вы только начинаете с ними связываться, и уже, по-моему, ваш менеджер, который за вас отвечает с вами сам, ну, то есть вы на него попадаете, и он вам уже все там разжевывает, объясняет, показывает. Сложно, ничего нету. Появляется сумма, в квартале это в конце квартала если у вот вас бесплатные вам приходит уведомление о том что нужно платить только нажмите кнопочку оплатить там взнос или там налоги вот если у вас полный доступ все это будет автоматически и после ну допустим там они пишут как уведомление то что мы оплатим из копилки да вот я захожу смотрю что в копилке действительно хватает средств вот они оплачивают и приходит уведомление что мы оплатили туда туда-то в конце года появляется кнопка сдать отчетность нажать нужно там они несколько раз по моему даже уведомляют чтобы вовремя все сдавать вот вы нажимаете и все сложного ничего нету. то и вот получается уже отправил вот возник вопрос я написал поддержку они ответили мне за ну прислали мне заявление от моего имени я все прочитал отправил им налоговую все подписала а приняйте этот документ и все вопрос больше никто мне не задавал поэтому я пока нахожусь на точке меня все устраивает вопрос задает карина дмитрий благодарю за ваше видео это то что я так давно искала скажите пожалуйста если уже приобрела товар но продавца нет сертификата соответствия я уже никак не смогу продать ведь сделать свой сертификат очень дорого получается зря потраченные средства ну начнем с того что если вы только новичок не нужно брать, покупать те товары, на которые, на которые требуется сертификат соответствия. Вот. И ищите товары, которые подходят под отказные письма. Кстати, файлик со списком таких товаров я прикреплю в описании под этим видео. Вот. К сожалению, продать товар, на который требуется сертификат, вы на маркетплейсе не можете. Ну точнее как вы его продать можете как многие так делают вот, но это на свой страх и риск а они делают как выставляют свой товар допустим там кто-то из одежды смотрят как идут продажи если допустим продажи плохо идут примеру, да вот они больше этим товаром они распродали его ничто не оформляют. вот но сразу хочу сказать это очень опасно потому что могут конкуренты например, на вас пожаловаться вот, ну или какой-то клиент попадется дотошный, да, который вас будет спрашивать про эти сертификаты и так далее а, По поводу того, что как продать Есть, как говорится, выход из положения Как можно вот эти деньги вложенные, которые вы в товар купили Вот, как говорится, продать Можно купить сертификат складчину, например Вот, но там очень много есть нюансов в этом деле там вас могут обмануть. Как говорится, мошенники не дремлют. вот Небольшую инструкцию, как оформлять сертификат и складчину, вот я прикреплю под этим видео. Она будет бесплатная. ознакомьтесь, Возможно, вы оформите таким образом. И выставите товар, и его распродадите, и посмотрите, что делать дальше. Постоянно иметь такой сертификат, я не рекомендую как только вы понимаете что у вас товар хорошо продается вот допустим там знаю, пол, за полгода там вам хватило то есть как, таков, как таково как таковой сертификат оформляется там от, от, от одного по моему до пяти лет вот и не нужно все эти там три или пять лет ждать полностью потому что за это время вот когда в оформляется сертификат там много есть нюансов что его могут аннулировать например его могут отозвать от обратно сертификат Поэтому про, начинаете продавать вот из, по этому сертификату, который складчину, Вот, протестировали товар, прош, пошли продажи, нашли деньги, оформили сертификат, где вы будете являться заявителем непосредственно. И все, и дальше продаете уже, как говорится, на постоянной основе, спокойно, не столько вопрос никакие задавать не будет. Вопрос задает студия Текстиль. Подскажите, хочу сдавать шторы на Валдрес. Сама шью, оформлена самозанятый. Нужен сертификат на штора и дадут ли самозанятым сертификат? А, по поводу, какие требуются документы на какой товар, я ссылку на этот файлик оставлю в описании под этим видео. Вы зайдете, посмотрите. А, по поводу оформления. Для оформления сертификата необходимо оформить ККП или открыть компанию. А, без такой регистрации получить сертификат не получится. А, причина простая сертификация подтверждает соответствие производственных стандартов и определенных правил а как нам известно самозанятый это всегда один человек и он не может вокруг себя собрать команду в противном случае нужно будет открывать ип или открывать компанию и в итоге получается, что самозанятый он просто физически не может подтвердить соответствие техническим регламентом вот для этого нужно оформлять и либо ип либо о если это видео было полезным и интересным для вас, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Дмитрий Каштанов, всем пока!